Всем привет! Возможно это и постановочное видео, но оно точно не оставит тебя равнодушным. Смотри ролик до конца, там еще будет много чего интересного. Так вот, где подрабатывает Нео между съемками в Матрице. Если бы во время стажировки курьеров им преподавали курсы кинолога, кажется им работать стало бы намного проще. Наверное, этой рыбке просто надоело сидеть в аквариуме, и она решила сменить обстановку. Если бы не этот парень, то этой девушке явно было бы скучно на работе. Видимо собаки намного умнее чем кажутся, просто они хорошо это скрывают. Когда оказался не в то время и не в том месте. Водитель этого автомобиля явно где-то нагрешил. Я даже не представлял, что это может дойти до такого абсурда. Когда решил поставить камеру в доме, чтобы наблюдать, чем занимаются собаки, пока ты на работе. Но они явно не были рады такому решению. Этот кассир явно будет требовать надбавку к зарплате за такую работу. Современные архитекторы с легкостью вам могут сделать сахарную крышу. На самом деле это стеклянная крыша теплицы, расположенная на верхушке здания. из-за такого сильного града, видимо, можно не ждать из нее урожая. Тот момент, когда ты думаешь, что легко справишься со своими проблемами. Кажется, в вольере у жирафа надо устанавливать камеры немного повыше. Всегда найдется тот, кто знает как обойти систему. Если вы хотите научиться лунной походке Майкла Джексона, то лучше всего это делать на корабле во время шторма. когда мама позвонила и сказала, что привезет тебе вкусняшек. Интересно из чего сделан бампер на этой машине? Этот парень явно запомнит надолго свой первый рабочий день. Такой подставы от хозяина он точно не ожидал. Наверное эти три медведя пришли отомстить Маше. Ставь лайк, если тоже так делал в детстве. Когда тебе нечем заняться на работе, но начальник постоянно за тобой следит. Кажется, этот парень не зря смотрел Индиана Джонса в детстве. А это тот момент, когда ты правильно воспитал свою кошку. Когда ты покупаешь новую машину и не можешь перестать ей любоваться Обычно после такого люди проверяют способность на метание паутиной. Когда решил немного сэкономить на автосервисе, но в итоге придется заплатить еще больше. Наверное этот машинист трамвая яростный фанат Форсажа. Жаль, что с машинами так сделать не получится. Не стоит идти на поводу своего любопытства, чтобы потом не быть как этот парень.